Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Японский средний танк 10 уровня СТБ-1 Карта Перевал, игрок Хаммерфол Сразу здесь на перекатку Мчится СТБ, дабы подловить Противников, но Нет урона, не получается Пробить Ну а дальше Уже выглядывать опасно, с той стороны Тоже расположилось достаточное количество Народа, чтобы Увеличу карту Неаккуратно выглянул, да, получить. Ну, все-таки есть, да, он полетел вниз. Стандарт Б. СТБ один-два раза умудряется его пробить при этом. Вот так, выкатывавшись неаккуратно. Ну, там же, не знаю, противники рассосались. Да, наверное, там Чарфутуруш светился. ВЗ, наверное, уже уехал туда дальше. Есть 75, не знаю, куда пропал. Там еще есть Проджета. потихоньку капает, уже подбирается к полутора тысячам и еще один раз успевает СТБ пробить Центуриона задержались они там что-то а счет уже 0-2, минус два союзника справа там, смотрю, встали не знаю, 4 союзных танка стоят, там один Форш на перевале на этом обороняется Счет уже 0-4. В одну калитку играют. Тут он по центру идет очень много, там, я смотрю, народу. Раз, два, три, четыре, пять. И еще Як шестой. 6 Доброе... больше третьей команды здесь прорвалось. Ну, счет наконец-то разбавили. 1-4. тобой ничего не остается, как уходить в глухую оборону. Ну что, он, наверное, туда наверх поедет. Будет ждать, пока противники сами полезут. Ну, это, конечно, самая правильная тактика. Когда противник на фланге преобладает, лучше отступить куда-то подальше, дабы было укрытие и большей возможности. То есть успеть больше сделать как можно. Да, это если лезть самому туда наражен или оставаться где-то близко к ним. Сразу <толпой>, толпой налетят и загрызут. Но противники, я смотрю, там вниз, что ли, спустились. Как минимум двое. СТБ не просчитал здесь. <толпой> в итоге приходится возвращаться обратно. А тут бац так выскакивает. Проджета тоже этого, что ли? Не ожидал так. Оп, и, и все и в ангар. там. Союзники справа дождались своего счастья. разбирает их там по тихой грусти. Осталось всего двое. Як тигр и 257 который успевает отступить. А счет уже 4-8. Ну причем по прочности примерно вровень идут. То есть хоть у противника на четыре танка больше, но у них меньше прочности. Счет 5-8. Здесь возможность забрать паша. Там и без СТБ Союзники справляются 257 там Минус еще один противник Счет уже 7-11 Урон почти 3000 СТБ а союзников-то Почти не осталось На левом фланге там было Два средних танка, но Не выдержали они Такого напора Минус еще один противник Танкует, танкует СТБ. Но только один снаряд. Все. Праджета откатывается, уходит на перезарядку. Но с Praджета лучше, конечно, разобраться. А то сейчас свой барабан перезарядит. Счет 10-12, 257 там отбился. Сколько у нее прочности осталось? Так, минус. Арта 257 прочности, ну немного, там на два выстрела. Добирает последнего союзника. СТБ в одиночку против пятерых, но это было недолго. Да, тут же минус один противник. И уже один против четверых. Т-54 там один раз умудрился как-то СТП пробить на 293 с золотым снарядом. ВЗ сейчас должен быть еще на перезарядке, но ВЗ, в принципе, сколько там у него барабан? 20 с небольшим секунд перезаряжается. Удается загуслить, дабы остановить его продвижение, но без урона. Еще один неудачный выстрел, а прочности все меньше. ВЗ выстрелил только один раз. Сейчас, если на перезарядку не ушел, нет. Не ушел. Где там як-тигр подзадержался? Пытается СТБ выцелить ручки. Но ВЗЖ тоже не стоит на месте, да, вот так дергать туда-сюда, туда-сюда, дабы усложнить. Летит чемодан. Всего лишь оглушение получает СТБ. А вот и тигр собственно, персоны. Я к Тигру не стал заморачиваться Там ждать Сразу пошел вперед Танкует очередной снаряд СТБ Уже 3.380 на танкованного. Для среднего танка, конечно, цифра весьма внушительна <laughs> На тяжелых танках так не всегда удается потанковать А -то бывает вроде Там аккуратненько играешь от башни, а хрен танк не танкует Потому что есть, да, всякие уязвимые места лючки, и как назло противник об этом знает Получает СТБ еще одно пробитие 72 единицы прочности в запасе Но тут чего, казалось бы, проще Сейчас заряжать фугас надо Дабы там не выцеливать, не думать Какие-то уязвимые места, да 72 единицы урона, тем более УВЗ барабан, два снаряда Я думаю, даже в башню смог бы нанести У СТБ уже почти 5000 Натанкованного По-моему, фугас зарядил ВЗ. Ну, не знаю, то ли он там в ствол попал, то ли что. В общем, не срослось. Да, потому что явно видно, что он попал по СТБ, но в списке, да, где идут там у нас снаряды какие попадают, не видно, чтобы, да, если ББшка, то был бы натанкованный урон прибавился. Ну, теперь аккуратненько за артой прочности очень мало. И, конечно, проигрывать такой бой уже будет <смех>, втройне обидно. тысяч нанесенного. 8 уничтоженных. Такой ситуации, да, когда средний танк остается. Ну, не, не то, что да, не средний, а я по, про урон. Одного снаряда не хватит, чтобы с первого раза арту забрать. Поэтому у него больше шансов, да, чем когда по тебе стреляет танк, который тебя точно ваншотит. Или когда требуется два выстрела. То есть, если артовод достаточно умен, один выстрел, он как ни крути, должен успеть сделать. СТБ как-то посмотрел Нет, тут я не поеду еще 5 минут у меня есть, лучше в обход Надо был там, когда ехал Поломать несколько деревьев Ну так, мало ли, вдруг А, не, арта вообще здесь Он поехал там По своим артячьим делам Есть одно пробитие Да, зря, конечно надо было просто сидеть на базе и ждать. СТБ сам бы приехал, что ты делаешь. Ну, это позволило зато СТБ поставить красивую точку. 9 уничтоженных, 8500 урона. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываемся на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.